Хочу вам показать наборчик, который мне пришел с сайта Джум. Я его себе лично сама заказала и решила сделать на него обзор, потому что это очень классная вещь. Я заказала набор для наращивания ногтей. Это набор с полигелем. Знаете, меня поразило то, что я до этого никогда не наращивала ногти в принципе и это не умею делать. Все время ходила в салон красоты или просто ходила с маникюром. Да и маникюр я не особо умею делать. А именно вот с этим набором у меня все получилось. Конечно, не достаточно идеально, но для первого раза просто великолепно, на мой взгляд. И хочу вам продемонстрировать, что было в этом наборчике сайт сайта Joom, который стоил 900 рублей. А, Во-первых, это сам полигель 30 миллиграмм в нем смотрите какой большой тюбик кстати на видео я показываю ногти которые я сделала сама из данного полигеля я себе брала розового цвета полигель Тон. он достаточно густой и номер у него 011 на сайте представлены а, также другие номера тюбик, тюбик большой и на но наращивание потребовалось примерно чуть меньше половины я еще переделал несколько раз пару ногтей поэтому он очень мало расходуется также здесь было такое средство которое называется акрилатик его еще можно назвать спиртиком он уж очень похож по консистенции на спирт он нужен для того чтобы обезжиривать наши ногти перед нанесением всех средств чтобы в ногти были сухие не было на них никаких чешуек волос и так далее так далее так далее это тоже очень нужно вещица ее можно кстати также купить отдельно еще в наборе шли два средства которые мы используем при наращивании это средство базовое то есть которое мы наносим поле гель и второе это топ который мы наносим уже после того как uh, нарастили наши ногти uh, тоже хорошее средство достаточно хорошо наносится и uh, сохнут быстро так что в наборчике они представлены? В наборе представлены вот такие вот типы здесь у нас 10 размеров но все они примерно одинаковые если честно Давайте их откроем и посмотрим поближе, как же у нас выглядят сами типсы. Вот таким образом выглядят типсы для полингеля. Смотрите, какая она интересная. Я, как поняла, можно наращивать с двух сторон, потому что все равно все типсы не идеально, не подходят. И вот, например, вот этой стороной я наращивала большие ногти и крупные вот такие вот. А другой стороной я наращиваю уже более маленькие ноготочки что в принципе тоже нормально не знаю как правильно честно я первый раз потому что наращиваю и типс они достаточно мягкие то есть они только подходят по моему думаю для полигеля вот эти краешки я обрезала типс получается многоразовый потому что полигель от них хорошо отстает и здесь у нас 10 размеров что очень удобно. Так, что еще было? У нас тут -то в этом наборчике была представлена вот такая вот кисточка со шпателем. Все очень быстро пачкается, я вытирала, но все равно немножко. Так что не обращайте внимания. Кисточка. Кисточка, кстати, очень хорошая. Хорошо наносит гель. И здесь с другой стороны у нее шпатель, с помощью которого мы набираем наш полигель и наносим его на форму или на ноготь. Также еще здесь была представлена вот такая вот пилочка. Видите, вот после первого уже применения она очень сильно сточилась, и поэтому таких пилок надо будет заказывать сразу в кучку, то есть одной маловато. И еще самая важная вещь, которая была здесь представлена, это лампа, мини-лампа. На, насчет нее у меня были сомнения, но она очень хорошо прогревает ногти, и они очень быстро сохнут за одну минуту. У нее индикатор, ровно минуту она светит, и потом выключается. Лампа меня тоже покорила, и к ней и шел вот такой вот проводочек. Единственное, нету штучки, которую мы вставляем в розетку но у меня есть такой, поэтому не проблематично. И еще для наращивания я использовала вот, такой вот, покры... вот такое вот интересное покрытие. Я думаю, что это тоже гель, он такой жиденький. Но если я говорю неправильно, то можете меня в комментариях исправить, как это более называется. Здесь была вот такая вот подсказочка бумажка, в которую я постоянно заглядывала, что очень удобно, в которой написаны все шаги, как пользоваться непосредственно полигелем. Очень удобная подсказка, и я в нее очень часто заглядывала. И сейчас вам еще расскажу по поводу по ногтям как лучше наращивать потому что как говорится как не начнешь пробовать ты не поймешь вот мои ноготочки и руки отличаются то есть первая рука это я наращиваю правую яроша и вторая рука вторая рука уже более идеальная ну для меня конечно а, не знаю как для, для вас просто я первый раз наращиваю то есть уже гель лежит красиво, ровно а, и уже смотрится приятно а вот первая рука которая я начинала с нее делать здесь уже прям видно что мои ошибки это мой первый ноготок который я решила нарастить очень сложно было наверное, в течение двух часов я пробовала и не понимала как правильно накладывать сколько геля на типсу потому что понять это нужно просто попробовать и вот видно что ногтый такой получился почему-то двухцветный а, розовый и белый потом а, следующие ноготки уже вот, вот про этот ноготь хочу сказать на этот ноготь я подобрала неправильную типсу и у меня получилось так что а, ноготь немножко неправильной формы то есть я взяла типсу меньшего размера старайтесь забрать типсу чтобы она прилегала прям плотно плотно к ногтю давайте я возьму типсу так. вот так старайтесь отбрать типсу, чтобы она у вас плотно-плотно прилегала к ногтю и чтобы не было э, такого, что ноготь торчит из-под типсы и также то же самое, э, чтобы э, типсы не было больше по размеру и когда э, уже клала в печку, то э, я просто клала пальчик и не придерживала а потом уже на следующей руке я поняла что когда мы кладем э, типсу с гелем да, и э, сушим э, в нашей лампе, то лучше конечно первые там 10 секунд вот так вот придерживайте пальчиком другой руки немножко типсу чтобы более плотно гель схватился непосредственно к стипсе и когда уже нарастился ноготь то мы вот такими вот расшатывающими движениями просто отделяем и у нас получается гель остается на ногтях После того, как все сделали, возникал вопрос, как это все обтачивать, обтачивается очень легко вот этой пилкой, полигель достаточно мягкий и легко я обтачила, я вообще не умею в принципе делать никакую форму ногтей, но по форме типса я выбрала нужную длину и себе выровняла вот что еще хочу сказать как подсказка все равно полигель э, в, первую, в первый раз ложится неровно, и после того как я нарастила ноготь вот этой вот типсой э, я еще взяла немного полигеля и нанесла на ноготок по всей поверхности и с боков, потому что с боков особенно э, появляются такие вот неровности и хорошо распределила полигель по ногтю и после чего еще раз просушила в печке. И потом еще раз по ногтям прошла спилкой. Они стали более ровные и стали более а, красиво выглядеть такая подсказочка после того как я все ручки прошлифовала обработала их спиртиком вот этим акрилатиком я уже непосредственно приступила вот к этому гелю с блестками который у меня нанесен на ногтях нанесла два слоя его он мне тоже очень понравился и после того как я просушила по одной минуте в лампе каждый ноготь я использую уже топовое покрытие тоже очень все быстро высохло сохнет за одну минуту и еще раз немножко по бокам прошла пилочка у меня вот такие вот получились ноготочки вот эта рука прям мне очень нравится а с этой рукой придется в следующий раз при коррекции поработать и попробовать переделать что то более красивое так что пробуйте не бойтесь заказывать с жума мне заказик понравился и еще хочу посоветовать я вот такие вот палочки купила на другом сайте правда это апельсинные палочки для того того, чтобы убирать все излишки геля вот здесь вот у нас на напутикли сверхи и также еще ими можно делать небольшой маникюр маникюр кстати мне тоже надо научиться делать я еще его не умею профессионально делать такие вот палочки классные сюда вот видите я уже вложила а мои формы которые я использовала немножко обрезанные под мои ногти и еще в работе я использовала вот такой вот инструмент для удаления кутиковой, он у меня уже давно. И ножнички для того, чтобы также обрезать все лишнее, ноготочки свои подрезать. Вот такой вот у меня получился наборчик и обзорчик. Если понравилось видео и хотите, чтобы я сняла видео, как я наращиваю ногти полигелем, то ставьте лайк этому видео и обязательно его сниму. А сегодня всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Всем пока-пока-пока!